Ну вот все, что вывелось из яиц. Так что петуха будем обновлять, убирать. Ну так-то шустренькие, хорошенькие, вылезли все сами, никому не помогали. Так что вот такая вот прибавка. Жалко, что не все яйца поднимаются. Два рыженьких. Пять черненьких. И один вот такой у нас товарищ. Он не рыжий, он не черный. Он довольно интересный. Вот такое прибавление в хозяйстве. Тут у них тепло. Все шустренькие. Вот им сегодня сутки. Так что вот такое вот беспокойное хозяйство. Бегает. Чего там гусы нет? Он у меня кричит. Она закрывать. Включать Итак, добрый день, сегодня привезла новых уток, кто узнает породы по окрасу, тому респект, утки шустрые, себе забили уже гнездо. Маленькая уточка последняя внизу села, и там комфортнее. Серезин пошел знакомиться с остальными лодками. так что угадайте породу.